Морской плавучий кран же он сколько поднимает, 400 он поднимает. два, два ну, пригонят кран. Нет, он возьмет один. тон. Плюс да водой 300, да? да? давай. 400 тонный кран, 200 тон не возьмет и? Возьмет. возьмет. Как как же люди? Нет, если плавучий, подойдет кран. Ага. Сейчас будем видеть. Они вот такие эти жидкие, да, да, вот опоры такие жидкие. Да ну да, он Алис из-за из этого и с этих тумбочек. Он может толкнул ее, она с нее Да, Ой, видишь, блядь. а ч они стоят, ты видишь там? там? Баловство. Нет, А, не а вон она где лежит пролет. Он кверх ногами лежит получается, да? да тормашками да, валя... валяется. Я смотрю, вырвало, что ли? Да. А... Не, я их не они, они, они просто привязали их, наверное. А еще крепить-то не крепили. Валяется целый пролет. Как будут поднимать? же, вот смотри, видишь, он закрепленный, крепежи торчат, даже всего. всего оторвалось крепежи. Не, ну они, вон, видишь, вот, вот тоже пролет стоит, их просто подвязали и все.